Шанс, звезда. Ну что ж, а на эту сцену я хочу пригласить нашу гостю. Но я хочу ее представить как талантливую, замечательную певицу, которая очень много занимается творчеством, у которой снято огромное количество клипов. Есть канал на ютубе, который так и называется «Творчество Даны Циркуловой». Итак, с песней, с красивым названием «Нежность», такой же нежный, как и она сама, на эту сцену я приглашаю Данусу Иркулову под ваши аплодисменты. А что так ждали я и ты Пусть будет лица бесконечно. Нежность Процветает, его никто не отберет у нас и все что скажут мне сейчас твои глаза я ни на что не променяю. ты каждый Спасибо, да, но не спешите уходить, пожалуйста. Для вас есть подарок Почему? от наш. Да. Мне очень понравилась ваша песня. Я хочу вам подарить сертификат на скидку постановки танцевального номера к вашей песне. Да, вы красиво двигаетесь, но я думаю, что совершенству нет предела и всегда да, хочется лучше и лучше. А также сертификат от вольной московской флотилии на прогулку на яхте. Так что приезжайте. Всем, Всем хорошего вечера. Нашей. И будет нашей.